Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Покажу бой на американском линкоре 10 уровня под названием Монтана. Ну и сразу опять говорю, что бой тоже не мой. Просто последнее время как-то не удается провести в игре достаточное количество времени, чтобы наиграть эти хорошие бои. Сейчас, не пойму, Монтана был на фугасах, ну, возможно случайно. Или... Да, как вариант шел к точке С, чтобы помочь своему совзводному при захвате. То есть дать зал по эсминцам, угаснанными снарядами, но все, переходит на бронебойки. На линкорах, конечно, на бронебойках играть... Ну, я бы сказал, да, правильнее. Зал по Симакадзе. Так, игрока у нас зовут, кстати, Коготь. Карта называется Путь воина. Два сквозняка, две семьсот, но там еще союзники отстрелялись и уже почти половину прочности Симакадзе потерял. И сразу у него пропало желание точку С захватывать. Все, убегает. Куда пошел? Там совзводный? надо было на точку идти, точку брать. Ладно, у них тут может там своя какая-то особая тактика, может сначала хотят что. уничтожить. Противники особо вперед не идут. Ямато выкатился носом, стал, но он, наверное, так и будет весь бой теперь. Туда-сюда, обратно. Фридрих Дергроса тоже там в отдалении. Вот и чё, попробуй, да, из него выбить. Там попадает три рикошета, один сквозняк. Тем более с такой дальней дистанции. Вот Рагнар. Нагнал, нагнал Симакадзе. Помогает, помогает Монтана. Все, ушел, ушел из засвета. Ну что, попадет. Еще один хотя бы сквознячок. Нет, ни одного снаряда в цель не попадает. Ну, хоть дистанция большая, но можно по Фридриху в борт кинуть. Он как-то там на пол болванчика идет вперед. Утверждение много брать не надо. Да, тоже не особо удачный залп на 5-800 вот, хорошая возможность здесь выкатывается Аляска, прям бортом-бортом, но сейчас будет давать походу вперед, надо брать упреждение уже. Вот сейчас должно неплохо прилететь, каскадиком стреляет Монтана. Но это уже посерьезнее две цитадельки. Просто кто вот так вот играет на крейсерах, да, знает, тем более, что здесь есть линкоры, выкатываться вот так бортом, ну. Жадные игроки до урона, при этом жертвуют таким большим запасом прочности. Вон у Аляски там, она еще горит, не знаю, кто там по ней, Рагнар, может, нас пострелял. Больше, больше вроде бы некому. Все, вот, пожалуйста, минус Аляска. Фридрих опять все продолжает подставлять борт. Мне кажется, можно было чуть-чуть меньше упреждения взять. Слишком медленно Фридрих идет. Ну да, так и получается. Опять там в носовую часть куда-то снаряды в основном прилетают. Рикошеты. Ну, есть небольшой урон. Возможность дать один в борт Ну, немного посерьезнее А то 5, 5, а тут 7 целых тысяч Сейчас, по-моему, там будет возможность Пострелять по Ямато в борт А вот это вот, конечно, заманчиво Нет, все-таки здесь Ямато отворачивает равно на 12 тысяч, да, без цитаделек, но белый урон тоже проходит неплохой. Второй залп неудачный. Там еще, и сорю, торпеды откуда-то идут. Противники решили прям так что-то резко покинуть фланг. Все отсюда. Хотя, ну, не сказать, что там у союзников большой численный перевес, ну в один, может, корабль. Ямато притормозил. Здесь добивает почти уже Фридрих Дергросса. И счет уже 2-1. Ну, или правильно сказать 1-2. Следующим, по-моему, Ямато отправится в порт. Он как-то тут ему и сманеврировать уже некуда. Не знаю, в прицеле, наверное, залип. Остров не заметил и... Все. Пока сейчас даже заднюю, пока развернешься. По-моему, это первый фраг. Нет, нет, кто-то подрезал прямо из-под носа. Демойн, демойн, я смотрю. Может, вот он первый флаг. Флаг, говорю. <especially after war> первый, первый уничтоженный. Попадет по айгеру, нет? А счет становится уже 2-4. первый зал Мимо попытка номер два, но что-то там совсем далеко снаряды падают. Ну, может быть, и был бы, но не судьба. Опять там... Опять уводит фраг из-под носа. Блин, сколько дальностью Монтана с корректировщиком? Покрывает почти, почти всю карту. Если встать, к примеру, Монтане в центр, блин, он будет Достреливать до любой точки Но с такой дистанции рассчитать упреждение это вообще нереально. Я поэтому, к примеру, на Монтане с корректировщиком не стал. Да, там и так далее. На, на тех линкорах, на которых дальность и так позволяет. Но с такой дистанции, но ну, только либо по-стоящему можно попасть, либо только по совсем рельсоходу. Ну, или опять же, какая-то удача там должна сопутствовать. Вот Петропавловск вроде пока идет по прямой. Несколько залпов Монтана сделал, попасть ни разу не получилось. Да, вот и смысл в этих 30 километрах. Можно успеть еще разок выстрелить, там секунды остались, а стрелять не в кого. Нет, вон, появилась Джорджия, но не успевает здесь игрок выстрелить. Да, вот самое вот это не люблю, когда на фланге противников нету, да, к примеру, ну, либо все они уничтожены, либо все сбежали, ну, или уничтожены, да, потому что их здесь мало было просто-напросто, потому что вот как сейчас, да, фланг бросили, а потом долго-долго идти на другой фланг. Пока доберешься, там уже, да, бой может подходить к концу. Это хорошо, ладно, когда ты на линкоре, у тебя дальность позволяет, да, там с 20 и дальше километров все-таки кое-как пытаться там наносить урон. А когда ты на каком-нибудь легком крейсере, у которого дальность ограничена, да, к примеру, какой-нибудь минотавр там. У тебя просто не хватает дальности, вообще нет возможности кого-то пострелять. Залп по сацуме. С сацумой надо аккуратней. Что и делает Монтана сразу отворачивает. А Сацума стрелял по дымой, ну, по-моему. На 4-455. Там 4 рикошета и одно всего единственное пробитие. Противники все ближе. Значит, залпы должны быть все точнее. Вот уже с 21 километра. Здесь, мне кажется, даже, ну, не знаю, немного, может, переборщил. но хотя нет, вроде. Вроде попадет что-то. Ну, там куда-то, да, один снаряд в надстройку попал. он сквозняк. Второй тоже там какое-то не особое пробитие. Счет 5-5. Команды идут по кораблям вровень. Ну, по очкам вот здесь команда немного уступает. Но, правда, здесь точку Б начали захватывать. Ну, по-моему, там сейчас захватчик будет уничтожен. Союзная Сацума отправляется в порт. Зал под Джорджи. Минус один противник, минус союзник. Да, так и продолжается бой. Более-менее равно. Но пока что по очкам преимущество у противников. Оп, минус еще один союзник. Ситуация становится более сложной. А тут Джорджия решила. Дай-ка я борт подставлю, а то что-то проигрывают ребята. Надо немного им помочь. Ну нет-нет, успевает, кстати, отвернуть, Дреба да? Курсу. Дал залп, и еще и отвернуть успел. В Монтане тоже надо сейчас быть аккуратней, Джорджи. Это нет-нет, а может и пробить. Да и Петропавловск без проблем здесь бронебойками. Петропавловску вообще борт подставлять не рекомендуется. Союзики, передали... Вот! Джорджи сейчас, по-моему, в. Это, ну, первый, наверное, сейчас уничтожен. Да, с цитаделькой. Тут уже ПМК достает Петропавловского. Сацума. Ну, не страшно там. Чуть меньше 7 тысяч. Прям все под фокус, под фокус попадает Монтана. Надо как-то менять ситуацию. Здесь и Петропавловск настреливает удалой, Сацума еще И авианосец прилетел, ко всему прочему. Будет успеет, не успеет Монтана зайти за остров. По идее, Петропавловск здесь Монтану должен наказывать. Почему он этого не делает, почему не было залпа, непонятно. Но зато минус мой, уже остаются 4 в 5. Надо, надо налево, ломай налево. Сейчас правильно, да, стреляя в нос, там, скорее всего, не пробьешь, будет рикошети. А берешь чуть повыше, по надстройке, пожалуйста, проходит урон. Кстати, можно уже ремонтную команду использовать. Вот здесь уже авианосец, недалеко 4 в 4 остаются команды. С отсумкой бортом. С одной стороны авианосец кидает торпеды, с другой стороны сейчас, скорее всего, удалось. Да, Сацума танкует Так же хорошо, я смотрю, как и Ямато Ну, одну торпеду Монтана ловит, по-моему Ничего не поделаешь Вон уже под 200 тысяч Сацума подставляет борт Еще одна цитаделька Могло быть и больше мне кажется, чуть выше здесь Монтани надо было сейчас взять. Ну да ладно. Еще есть две, два кормовых орудия. Две Я цитадельки. Даже если ты играешь на корабле с приставкой супер, на них распространяется и действует точно такие же правила, как и на обычный корабль. Вот здесь удалось совершать фатальную ошибку. Как так получилось? Не знаю. Попадает в остров, и тут ему уже просто не убежать. Знаю, он так сильно хотел кинуть торпеды, что, да, довернул, торпеды кинул. И отправился в порт. Печальный финал. Где, кстати, еще один эсминец? Это уже четвертый уничтоженный противник. Самокат. Где-то там позади за остался. Союзный Рагнар гонится, гонится за Хакюри. Мне кажется, лучше перестраховаться в этой ситуации было и на всякий случай захватить точку А. Да, просто может случиться так, что сейчас Симакадзе, к примеру, уничтожает Монтану. Рагнар пока гонится там за авианосцем. Симакадзе захватывает точку Б, потом уходит на точку С. Но тут все зависит, конечно, еще от того, насколько хорошо играет союзный авианосец. Ну, просто на кого-то надеяться в нынешнем рандоме особо не приходится. Надо полагаться только на себя, ну или на своего совзводного, если ты знаешь. По крайней мере, что от этого человека ждать. Особенно, да, если там общаются, все-таки есть какая-то координация действий, когда, да, то ситуация совсем другая, конечно. Ну что там, Рагнар, перестань стрелять, дай своему совзводному забрать Кракена. Как так, что они там договориться не могут? У Монтаны горит Кракен. Как-то они. Не особо, я смотрю, друзья-то, да?